Друзья, всем привет! Раз приветствовать вас на своем канале. Сегодня сделаем небольшой обзорчик на вот такие вот кармашки, сумочки от бренда Hardride. Это такие наборчики, вот, которые есть в наличии, есть в продаже. И, собственно, хочется сделать на них небольшой обзор, что это такое, с чем это идет и для чего они вообще нужны. Погнали! Итак, кошелечки от Hardride. Их три вида. Они продаются набором и по отдельности. Вот. Три штучки, если вы их заказываете, они приходят вам как матрешка: Один в один маленький в средний, средний в большой. И, собственно, будьте добры, получите, пожалуйста. Вот. На передней панели нашего кармашка мы видим стропу моли, за которую, как всегда, можно подцепить какой-нибудь маленький девайс, будь то ручечка, ножичек, карабинчик, например, чтобы что-то где-то подстегнуть, прилепить, и у вас было всегда под рукой и достаточно организовано. То есть данный карман удобно положить куда-нибудь в сумку или в рюкзак, сразу на панели молли на стропе организовать ваши прибомбасы, чтобы они не разлетелись по сумке. И вы знаете, что здесь у вас лежит то-то, то-то, то-то. Сюда также можно засовывать всякие шнурочки для зарядки, например, телефонов, либо какие-то USB-шнурки и прочее. Свернули шнурочек аккуратненько, подсунули сюда, он у вас никуда не денется. Здесь же мы видим сразу а, панель Velcro для идентификаторов. Можете сюда налепить ваши всякие любимые штучки, например, вот так, сумочка Hard drive. Вот. Маленькая сумка сделана точно так же. Просто размер минимальный. Что можно в такой сумочке носить, спросите его? Я вот специально тут набросал всяких мелочей. Ну, например, как постоянный EDC набор. Вот что ношу с собой. Да? Болит голова и бупрофенчик, пожалуйста. Какие-то, может, еще колесики нужны. Либо там какой-то спортпит, кто-то что-то ест, да, быстренько туда понабросали ваших баночек там он Кармикс маленький там пробник бальзама для бороды какие-то укладочные средства пожалуйста оно все легко влезает дорожная например зубная паста почему нет тоже на месте всякие наши мультитульчики при бомбасике они все замечательно заходят в этот карманчик и вы знаете что вот в этом кармане у меня вся мелочь. Вам не надо искать на дне сумки, где-то там еще, даже в хардрайдовский вейстбэк вы можете дополнительно засунуть вот такой вот карман, и будет вам счастье. А еще можно, здесь вы видите, есть две петелечки, с этой стороны петелька и с этой. Проделите шнурочек, например, какой-то паракордовый, и носить эту штуку на шее например в дороге за рулем, что вам не надо какую-то большую сумку, да, ну нужен какой-то кармашек под мелочи, да, пожалуйста, привязали его как угодно, подцепили куда хотите, и вот он, вот оно вам счастье. Вот далее, когда не влезает э, все по габаритам в маленький, пожалуйста, вам есть дополнительный большой, либо самую мелочь сюда, сюда что-то другое, там ножичек, там какой-то там кусок паракорда, например, там моток, ну этот не влазит, смотан сильно, да, этот можно паракорд, например, в большой карман положить, то есть тут вы сами э Распределяете, как вам удобно. Вот, вот такие вот бывают, знаете, ввозим с собой в дорогу бутылочки под всякие наши там штуки, там под шампунь, под моющее средства, чтобы бутылки не таскать. Да, пожалуйста, засунули вы в этот кармашек. Расчесточку туда, до кучи положили. Вот вам, пожалуйста, тоже все хорошо организовано. А носочки с футболочками, да, можно вообще в большой положить. Ну, это я так, как бы сделал я. Да, да, и конфетки, и прочие различные мелочи то есть суть ясна три разных размера все они со стропами моли все они с фолкропанелями сюда вы можете даже например подцепить там идентификатор медицинский да то что это у вас аптечка вот такие сумки есть в разных цветах, я вам показал черный, вот, пожалуйста, оранжевый, очень яркое, классное, нигде ничего не потеряете и сочетание как бы, с черными стропами, да, с черными вставками, молниями, Но ну, оно охрененно контрастно смотрится. Это даже классно для тех, кто любит фотографировать всякие свои прибамбасы в походах или еще где-то. Вот, пожалуйста, купили пофоткали. И стоит это все дело недорого. То есть весь этот набор стоит 400 гривен. Под роликом я подробно распишу размеры каждой сумочки. И каждую сумку можно купить также по отдельности. Цены на сумочки по отдельности и на комплект вместе я также распишу под роликом. Вот, такие вот кармашки от компании Hard Мне самому очень нравятся. Я такими штуками пользуюсь с удовольствием. Ну а вы думаете? Ну, собственно, все. Обзорчик был совсем небольшой. Новых встреч. Ставьте лайки, вот эти вот всякие дизлайки. Подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. Пока.